Сегодня у нас 24 февраля, вышла в подъезд, пахнет ремонтом. Приятно глазу, скажем так. На сегодняшний день они основную штукатурку закончили. Пару дней постоит, посохнет. Потом они будут заделывать кое-какие недоделочки, недостаточки, недопобелочки. Но... И тут же меня встречает брусарина. С чипсами кто-то не доел вчера. И бросил тут безобразие. Вот ведь урна стоит у меня возле дверей. На улице что? Ага, на улице нормально сигнальная лента висит. Там, наверное, обвалилась. Сверху-то на улицу не пойду. Я просто уже. Кумар, надо пойти проверить, что происходит в нашем прекрасном доме. Здесь с сигаретами не пахнет. Посмотрим, что происходит. Кто-то -то них. Ну, конечно, бычки валяются, естественно. Я уже давно тут не убиралась, естественно. Здесь вот как оно, вот они тут у них. Заначка видишь какая? Ничего, ничего. До первого числа только я вас терплю. 1 марта все списком пойдем. Вот у них заначки. Вот она где. А. Молодцы. Молодцы. Вот. Тут за этот бандышку мы закрыли. 700 рублей обошлось вот это закрывание. Между прочим. И туда теперь никто не ходит. Якобы. Мыло. Три пролета лесенки. Больше сил у меня не хватило. И вот эту нижнюю часть, тут что-то не видно совсем. Вот здесь вот полы. Шипко затоптано было. Надо было мне постелить туда хоть картон, то я, конечно, тупанула. Теперь вот окна надо, наверное, с этого начну мыть. Мужки всякие. А, скривичка снег тоже бы сбросить, не мешала бы мы сейчас наверх. Здесь вот дырочка маленькая на полу. В общем, голубой краской мечтается красить все вместе с сапожком. То есть дополнительно половую не предполагаю покупать. Все сделать голубым. Это окно тоже надо мыть. Сегодня мечтаю я взяться за окна. Помыть просто их как следует. Просто помыть рамы и стекла с этой стороны хотя бы. Видно будет дальше. Но стенки стали белые, хотя бы приятно глазу. Значит, раз, два, три, три больших. Одно маленькое и три больших окна. Вот. Это тоже удобно будет помыть. Здесь я полы вчера не мыла, они уж не такие затоптанные были. Зашлепаны. А четвертый закрыл двери. И вот то большое все нормально все. Относительно. Как тут ночью было, я не знаю. Но сейчас было нормально как бы. Если ты ходишь, пахнет, пахнет под Так хочется в подвал всегда мне проверить, все ли тут в порядке. И вот я брусь сюда, в этот подвал обратно. Здесь строители оставили свой инвентарь. Купили они в общей сложности 12 мешков ротгипса. Остался один целый. Сейчас я посчитаю, сколько здесь пустых. Вот там раз, два, три. Раз, два, три, да? Сейчас я посчитаю. Четыре, пять, шесть. 8 9 10 11 и вот я стою на нем и 12 стоит там вот там стоит 12 мешков 4 бутыля 10, 4 канистры грунтовки вот раз-два стоит 3 белая стоит и желтенькая 1 4 здесь они берут воду в этом кране немножечко подтекает из крана вот он кранчик там стоит хочу болерную просверить здесь я собираю Картон, который где валяется, потому что его, его можно собирать и сдать. Это тоже денежки, кстати. Так, здесь сухо, довольно свежо протягивает. Труба вот эта мокрая, как обычно. Вот ее надо и менять. Она уже не конденсат, это явно. А явно это уже как-то она потекает, проржавевшая. Вот ее надо менять в ближайшее время на вся. А может конденсат, фиг, ну, здесь-то так-то сухо и не жарко, но тепло. Захожу в бойлерное. Так, бойлерное, что здесь происходит? Здесь чуть-чуть сыровато, но это просто ведро воды тогда мы сюда вылили, она высохнет. Здесь на полу-то высохнет. Здесь, значит, кран новый, нормально, все держится сухо, хорошо. А вот здесь вот еще у нас, это тоже кранчик держит. А вот здесь, вот он, который задвижку поменял, Сама задвижка нормальная, труба сырая. Вот подача. А вот сюда, наверное, до бойлерной. И надо будет менять всю эту трубу. Вот старая задвижка валяется. Чего? Надо сдать его. Чего тут валяется. Вот. Так, а тут что такое вот? Тут какая-то сыроватенькая тоже фигня. Или оттуда все потекает. Оно течет с той трубы, виду. Моя паутина! пауки! Не боюсь я ее. Вот отсюда оно, видимо, течет по трубе. И вот как потих, потихонечку, по капельке, по капельке. И тут земля немножко сырая. Но ничего страшного. В принципе-то это не смертельно. Вот. Как приятно на крановый краник посмотреть. Значит, вот этот краник обошелся отдельным, отдельным счетом. 600 рублей я отдала лесаря уже без начальства. так, А эта задвижка... И ремонт бойля, где новые вот эти винты, вот эти новые все. Вот новые. Вот здесь новые. Здесь он уже не снимал. На этой стороне тоже. И на той стороне. Он сказал, что 4 калача снимал. Вот еще пока счет на ней не выставили. Вот здесь вот новые. 1, 2, три 4. Да. 4 на каждой на каждой вот этой штуковине четыре болта походу. Четыре, да, четыре болта. Но он их срезал просто. Вот там вот новые. Ну, здесь, здесь и здесь. А здесь уже старенькие стоят. В общем, надо было прочистить, заварить там дырочки все, которые внутри бы есть. Здесь все старенькие болты. То есть он быстро нашел протечку на первых этих калачах. А здесь неизвестно, что творится. Ну, ладно. 80-й год. Задвижка. 80-го года Изготовление, видимо. Или 80. А, на 80-е. У нее диаметр 80. Здесь вот тоже новенькая стоит задвижка. Новенькая. Но на ней... Но это не в этот раз ставили. На новые но не в этот раз. Это уйдет тепло уже туда. По квартирам, я так понимаю. Или горячая вода идет, наверное. В общем, не понимаю ничего. Здесь вот тоже новый кран. Вот он новый совсем стоит. Но его не при мне ставили. Не знаю, кто ставил до меня. Дело было. Все тут в порядке. Душа болит. Мне уже хочется утро начинать с обхода. Сначала прошла по этажам. Потом сходила в подвал. Убедилась, что все под контролем. Ничего пока тут такого не заметила я страшного. Вот ребята инструмент оставили. И все нормально. Выхожу. Но отсюда. От, отхожу, отползаю. Здесь, конечно, полза отталик как следует. Придется его потом отбирать. Щеткой металлической.